Привет, мальчишки и девчонки! У нас сегодня эксперимент, сможет ли выбраться ящерица из ведра. Как же все это началось? К нам заглянула без приглашения ходнокровная гостья, и тут же ее постигла карма. Она попала прямиком в ведро, выбраться из него самостоятельно не смогла. Хорошо дети ввиду своей наблюдательности заметили, в какую ловушку угодила ящерка. Я предложил детям устроить для ящерки эксперимент на сообразительность и смекалку. Смысл был прост: сделать из досочек вас, по которому она сможет выбраться на свободу. Сделали два варианта: сложный и легкий. Сложный вариант состоит из трех досочек с постепенным подъемом, и легкий вариант с одной доской, направленной под небольшим углом вверх. Немножко Википедии: живородящая ящерица имеет размер 15-18 см, из которых 10-11 см приходится на хвост, окрас коричневый с темными повозками, тянущимися по бокам и вдоль середины спины. Нижняя сторона тела светлая, у самок зеленоватым или желтым оттенком, у самцов кирпично-красная, оранжевая. Встречаются ящерицы с полностью черным окраской. Самец отличается от самки более стройным телосложением, более яркой окраской, наличием выпухлости у основания хвоста более темным брюхом. Эти ящерицы питаются мелкими насекомыми, улитками, дождевыми червями. На зиму жевродящие ящерицы забираются в укрытие на глубину 30-40 см под землю и остаются там до весны. Ящерица долго скреплась по стенкам ядра, никак не хотела заходить на деревяшки и исследовать их. В какой-то момент она зарылась под землю и вылезла спустя 5 минут совершенно в другом месте, вся перепачканная, в мелких крупицах земли. Поначалу я начал думать, что ящерка совсем тупенькая и скорее всего эксперимент не удастся и будет полностью провален. Но эта теория никак не клеилась с тем, что мы видим повсеместно в жизни. Мы не встречаем ящериц в каких-то странных ситуациях, где они не могут выбраться из них. И тут меня осенило, что ящерица не лезет вверх, потому что боится меня. Я решил отойти от ящерицы и дать ей посмотреть на ситуацию в целом. Через 10 минут я вернулся и увидел, что ящерица проворно карабкается все выше и выше. Конечно же, мое появление не осталось незамеченным, Ящерица тоже увидела меня, и ее продвижение вверх замедлилось. Она старалась выбраться как можно дальше от меня, но ведро очень было скользкое, ей не хватало какой-то шероховатости, чтобы зацепиться. И в какой-то момент, естественно, она сорвалась с достигнутой точки. Хорошо, они очень проворные и ловкие существа, и она зацепилась хвостом. Посмотрите, как это выглядело вживую. Довольно-таки эпично. Так, ну вот, она уже продвигается вверх, потихонечку, постепенно проползает с остановочками, обдуманная. Вот остаются уже считанные секунды, она перелазит на край ведра и чуть не сорвалась вниз, вы видели? вы видели, как она повисла просто на одном пальчике, на одном коготочке. Резюмирую, эксперимент удался, ящерица – сообразительное создание, которые смогут в трудную минуту преодолеть нужные расстояния, сообразить, что к чему и выбраться. А у меня на этом все. Изучайте Вселенную, играйте в игры и не болейте. Пока-пока.